Авианосец — универсальный десантный корабль и госпитальное судно. Чем интересен российский проект «Варан»? По заявлению Невского ПКБ, проект «Варан» представляет собой унифицированную модульную платформу, на базе которой можно создать целое семейство крупнотоннажных надводных кораблей, в том числе легкий авианосец, универсальный десантный корабль «УТ», транспортно-госпитальное судно и даже некий корабль снабжения арктической зоны. Проект позволяет осуществлять сборку модульным методом, что значительно ускорит темпы строительства на любой крупной верфи. И это очень интересно, поскольку позволило бы ВМФ РФ в адекватные сроки закрыть потребности в нескольких классах больших надводных кораблей. Легкий авианосец необходимость осуществления воздушного прикрытия российских корабельных группировок от палубной авиации АУК ВМС США не вызывает ни малейшего сомнения. Увы, но даже после проведенной модернизации ресурс бывшего таврка адмирал Кузнецов удастся продлить всего на 10 лет. Потом все, ни одного авианесущего корабля в ВМФ РФ не останется. Будут ли строящиеся в Кирчиуд способны принимать на палубу самолеты с укороченным взлетом и вертикальной посадкой, неизвестно, да и самих сквпап у нас нет. Перспектива у нашего военно-морского флота аховые. К сожалению, на сегодняшний день построить с нуля авианосец типа Атавр Кульяновск Россия пока не может. Севнуш и Приморская звезда заняты заказами на годы вперед. Нет опыта, зато есть значительные проблемы с профессиональными кадрами. Если поднапрячься, то в итоге, конечно, тяжелый ударный авианосец мы построим, но это займет лет 15 и будет стоить дорого. Означает ли это, что на данную затею надо махнуть рукой? Конечно же, нет. Необходимо соизмерять желание с возможностями, и вместо атомного авианосца водоизмещением под 80 тысяч тонн начать строить серию легких неатомных авианосцев вдвое меньшим водоизмещением. На уровне в 40 тысячах – 45 тысяч тонн. Варан в эти рамки полностью вписывается, длина – 250 метров, ширина – 65 метров, осадка – 9 метров, водоизмещение – 45 тысяч тонн, Скорость полного хода — 26 узлов. Силовая установка газотурбинная. Авиагруппа представлена 50 летательными аппаратами, 24 легких истребителя МиГ-29, 6 вертолетов и 20 БЛА. Пусть палубное крыло прилично уступает американскому НИМИДЦЕУ, однако оно способно предотвратить одностороннее избиение нашей КУК-авиации АОК АУК-ВМС США, вести разведку, наносить удары по берегу. Варан будет даже посильнее японских авианосцев класса и «Дзумы» вполне конкурентоспособен с французским и британскими авианосцами. За свои деньги это может быть вполне приемлемое решение для того, чтобы укрепить боеспособность ВМФ РФ. Но это далеко не все возможности данного проекта. Универсальный десантный корабль. На данной платформе также может быть построена серия универсальных десантных кораблей. Да, в Керчи в настоящее время заложены два УТ-проекта 23 900 с полным водоизмещением в 40 000 тонн, но их явно будет недостаточно. Иван Рогов уйдет на Тихий океан, Митрофан Москаленко станет флагманом Черноморского флота. А ведь есть еще и Северный флот, и на Средиземном море в Тартусе универсальный десантный корабль не помешал бы. Россия явно наращивает свое военно-политическое присутствие по всему миру, для чего необходимо иметь возможность оперативно перебрасывать воинские контингенты с бронетехникой. Варан по водоизмещению соответствует самому лучшему в мире у типа Америка, но более быстроходный — 26 узлов против 22. На палубе у американца может разместиться 27 вертолетов или 22 истребителя с коротким взлетом и вертикальной посадкой F-35B. Возможны иные комбинации авиакрылов в зависимости от поставленных задач. Десантовместимость универсального десантного корабля составляет 2000 морпехов, 40 плавающих БТР морской пехоты ААФ-7 в нормальной комплектации, или 61 в максимальной. Корабли имеют собственное зенитное артиллерийское и зенитное вооружение. На платформе универсального морского комплекса от Невского ПКБ можно было бы построить серию из двух, УТ, покрупнее проекта 23900 и сопоставимых по возможностям с Америкой. То есть Варан — это не только ненужный авианосец, но и универсальный десантный корабль, который, по счастью, все-таки признан в России нужным. Транспортно-госпитальное судно, однако Варан представляет собой интерес не только как перспективный легкий авианосец и УТ, но и как транспортно-госпитальное судно. А с этим в МФРФ большие проблемы и давно. Напомним, что сегодня у нас осталось только три специальных госпитальных корабля проекта 320, построенных в советский период в Польше, Енисей на Черном море, Свиль на Баренцевом, Иртыш, на Тихом океане. Их ресурс выработан, реально в строю только Иртыш, остальные ждут ремонта и модернизации. Госпитальные суда необходимы ВМФ РФ как в военное время во время операции в дальней морской зоне, так и в мирное, для осуществления гуманитарных миссий и проч. Например, во время пандемии 2020 года американское госпитальное судно «Асенс Мерсе» прибыло в порт Лос-Анджелеса, его одноклассник «Асенс Комфорт в Нью-Йорк, где помогали в лечении заболевших. О нужности новых госпитальных судов давно говорят в Минобороны РФ. К слову, после универсальных десантных кораблей Мистраль во Франции предполагалось заказать и госпитальные суда. Не срослось. Но проект УНК может решить и эту проблему. Так, Невская ПКБ на основе все той же платформы разработала проект универсального транспортно-госпитального судна в двух версиях. Первая чисто конвенциональная полным водоизмещением 29 580 тонн с госпиталем на 1000 человек. Второе ⁇ полным водоизмещением 31 990 тонн с госпиталем на 500 человек, но оборудованное грузовыми помещениями для десантной техники. Его класс может соответствовать километру АК-5 от 1XB в Special Purpose Ship, что позволило бы ему действовать и на Ближнем Востоке, и в Африке, и даже в Арктике. Таким образом, на одной модульной платформе можно построить корабли сразу трех классов, в которых наш флот остро нуждается. Даже если взять за скобки якобы ненужные авианосцы, тут и транспортно-госпитальные суда России нужны точно. Высокая степень унификации позволит упростить и ускорить процесс строительства, а также удешевить его. При формировании облика Варана учитывались производственные возможности российского судостроения. Главные размерения и водоизмещения позволяют строить УНК или другие корабли на унифицированной платформе на всех основных отечественных заводах. Кардинальная модернизация мощностей для организации производства не требуется. Проект Варан предлагает использовать модульную архитектуру. Предусматривается изготовление отдельных секций корпуса со всем необходимым оснащением внутри, которые затем должны стыковаться в единую конструкцию. Подобный метод может использоваться при строительстве любых кораблей на универсальной платформе. Так может быть стоит повнимательнее присмотреться к Варану и его семейству.